Мудрость приходит с годами, но часто годы приходят одни. Интеллигенция часто попадает в ловушку своих кажущихся знаний, когда отрывается от трудящихся и практического опыта. Сегодня на канале вы увидите разговор именно с таким персонажем. Да, все-таки грустно, что вы при своем жизненном опыте не смогли подойти к марксистским взглядам. Ну, как я не мог, я бытие определяю сознание, это понятно. Ну, как еще по то Ну, Это, в основном, это сказки, это не то. Потому что я уже повторяю, что человек не соответствует всему этому писанию. Это мечты его, это неправильное понимание мира. Слишком как-то вот такое вот, что люди есть люди. А я вот рассуждаю уже повторяю уже десятый раз люди это это пока еще называть их людьми еще рановато однако, однако никто еще маркса проверен до сих пор не смог Да дело не в опровержении а если взять вот применить именно эту mm -hmm. эту схему то ведь это действительно вполне логично объясняет почему люди не развиваются то есть вот это бытие определяет на наше сознание то есть Вместо того, чтобы сделать шаг вперед, развиться дальше, да? Бытие не застряли... дает нам это сделать. Вот, мы застряли mm -hmm. в этом бытие, которое определяет наше поведение внутри вот этой системы. Ценности установки ценности, не те. Ценности, да. ценности в нашем мире да. это что? Это материальные ценности. Установки какие в нашем мире? Если ты сильный, наглый, должен называть наглость второе счастье. Тогда ты пробьешься, в этом мире. Но Ведь Всё. эти установки не работают, например, внутри семейных отношений или внутри какой-нибудь э, спортивной команды. Ну они, почему они, не, они работают? Же, они же, они не работают? Они же работают сами себя. Они, они, работают они по... вместе работают. В меньшей степени. Тоже работает. Там есть сдерживающий фактор, что же семейные отношения, там все-таки а, это, это не это среда, которая ну, нам как-то ближе, ближе эмоционально. А окружающий мир, он эмоционально от, дальше. Значит, мы, а точнее, же, скажем, эксплуатировать, пытаться эксплуатировать а, свою семью. можно эксплуатировать чужой мир. Все. Так, может быть, давно пора понять, что этот мир не чужой, а наш. Но для человека, который воспитан именно так, бытие-то такое, да, них, чужое, да, да. оно, оно, оно во-первых, бывает даже против него, человека. Ну, Человек в этом, бы, этом бытии, как он воспитывается? Блин, пинок ему в задницу и говорит, иди туда, сделай то. Человек пошел сделать, ну, За да. этот пинок запомнил. Ну, То есть, любое всем. движение вперед является следствием пинка взад. Да? Ну Почему а а это... пинать, когда можно поступить по тактичнее? А тактичные, тактичные люди, вот, не понимают, Я вот сами, а, не вы... не а вы не поняли суть тактичный метод? А, пс, не понимают, люди такого метода, понимаешь? Вот я сам не люблю, вот я не люблю простых людей, почему-то вот не люблю их все. Почему я не люблю их? Потому что Посмотрите, они... Знаете ну, сказать, вот сейчас буквально еще... Ну, 20, 20 вот это очень это, такое... это, это, такая вещь, которая просто вещит в воздухе. Я говорю простых людей, почему? Потому что они имеют свойство просто тупо нагреть, садиться вам на шею и попытаться вами управлять. И все. А почему они это делают? Из-за того, что природа их такими сделала? Или именно а вот потому... эта реальность? А потому что они думают о том, что э, этот этот... Добрый человек, купе его, его, можно и можно манипулировать, а можно экспортировать. И а эта ценность заложена природой или уже обществу? Я думаю, природы. Ну, и... я бы сказал, бы что это не появилось из воздуха. Ну, конечно. Ну, где-то звереныш, и Где то пытается другого зверены эксплуатировать, скажем, примат. То, ну, кукушка подкладывает я, яйца другому где-то, а сама где-то фигурирует, в каком-то прям. Э, э, Темном лесу, зеленым прекрасно себя чувствует. Ну, я не думаю, что она это она, делает. Она, осознанно. Она, она, она эксплуатирует, эксплуатирует других. Я зеленых. не думаю, что она это делает а, осознанно. Все. Ты что? Она это неосознанно делает. Конечно, не осознанно. Какие она осознания? инстинктивно даже не, не, даже не инстинктивно рефлекторно это правильно сказать потому что инстинктов у человека в зеренах только два и размножения, размножение и самосохранение как ну, вот, мы от животных хотим отличаться что мы можем э, как сказать держать в рамочках свои инстинкты конечно коллега мозга не дает нам как-то их сильно как-то прям так как там Давайте какую-то бурю в этом мире. Если бы размножение у нас не, не было сдерживающих факторов, а что получалось бы? Любой бы, так некое-то молодой человек, там, кидался бы какой-то женщину, которую он увидел на, на улице. Ну, да. Соответственно, и, соответственно, был бы там, я не знаю, половой акция. Значит, все-таки и... фактор есть? Конечно. проблема не в самом человеке? У его коллеги, но, может быть, в самом человеке. Вообще, как Фигурирует только мозги, ну, так Если человек может обуздать свои инстинкты и, грубо говоря, не завалить женщину прямо здесь и сейчас, то почему бы ему не обуждать опять же те же инстинкты и не эксплуатировать окружающих человек только и делает что обуждает свои инстинкты только и делает как мы уже и делает. Он, суть в том то что и вот вы говорите животные также эксплуатируют друг друга как и люди люди эксплуатируют друг друга с определенной целью получить какую-то выгоду на самом деле можно, можно, можно это достичь можно я договорю. Кукушка, да. когда, когда подбрасывает своих птенцов, она что с этого получает? Ну, ну как? она не... инстинктивно получает свободу. Она получает, продолжи... там... она получает продолжение рода. Но этого не рода, да, я согласен, да, тоже. Потому что если бы она, ей надо было воспитывать от всех детей э, сидеть, детёныши. И сидеть на гнезде и как-то вот так вот. А тут Это сразу с человеческой упало. точки зрения, а с точки зрения Кукушки таких умозаключений нет от слова совсем. Вот понимаете, не надо не очеловечивать надо вот, вообще. Не с точки зрения Кукушки, не, у него вообще точки зрения нет. Ну вот и я про то, не надо. Ну, а, вот не все. надо озверять человечество. Не надо озверять человечество надо. Да что? Это сама суть человеческая, я говорю. Зеленый, что? что Зверёныш? Зверёныш? Нагиёный? Я уже... Десятиметровый вот, кору головного мозга. Это сделающий факт. Это, это наша, наша вози у, ло, у лошади. То а нельзя, да, туда что, нельзя. Что ж нам теперь да. кору головного мозга, так сказать, раздуть? Иначе не, раз, не будем развиваться? Ну как раздуть? А чем раздувать-то? Это, это все таки эволюция. Через 100 тысяч лет будет. Крагава Мойка будет не 10 минут, а 11, а может даже 12. -то Тогда как... будет человека, человек более рациональный. -то, Лени... то у нас все Лени... плохо. Вы понимаете, Слушаю? что мы здесь сейчас выписываем приговор человечеству? <свист> приговор тут? А мы не, не тикейские судьи, чтобы писать приговор. Это всего лишь наше мнение. Это мнение за дискордом. Оно ничего не дает. Взять, взять тот же пресловутый Советский Союз. 70 лет эта система продержалась, а главное, что как раз э, именно вот эти ценности-то и продвигались, как раз то, чего нам не хватает. Вот а сейчас. вот я повторяю, что это, это ценности для, для людей, которые бу будут жить через 100 тысяч лет. Тогда а эти ценности работать не будут ни в коем случае. Все. Они не могут работать сами Но по ценно. себе. им Этим ценностям нужно создать условия. Никаких условий, все равно ничего не получится. Все равно. То есть, грубо говоря, а, если, если у человека будут... Человек-звереныш, все, любую историю он всегда а на, найдет, найдет дырку, как эти ценности применить именно для себя, для Опять, своего мы, эго. опять мы вернулись э, к вопросу, так сказать, почему Советский Союз сразу не развалился, если это не должно было работать изначально. Меня убедят выйти из партии. Я уже повторяю, я могу повторять еще. Ну, как в другом где-то ракурсе. Потому что появилась, появилась слабость, появилась дырка. Где тонко, там всегда рвется. Ну это же не и значит, что сама система. Это дело разорвалось. Была не а пара, разорвалось, пара. Тогда, разор, разор, разорвалось все это дело, когда правитель такой пришел, мягко говоря, мудак. И все, нафиг и понеслось. Пожалуйста, отматывай Не, Ну, а чего? Это. Администрация может ценить. Ну, не знаю. Я думаю, меня потепит, я, я все-таки выражаюсь иногда четко, ясно и понятно. В том-то и беда, что человек пришел, да, как нехороший человек. Но проблема-то оказалась не в самой системе, а в том, что, как вы выразились, подножку этой системы. Эта система, да, если она слабая, то да, какие-то элементы... А в чем же ее слабость-то была? Взрыв. Взрыв Чернобыля, взрыв вообще всего этого дела. Он уже где-то был подготовлен к падению, падению Советского Союза. Уже изначально. Тем более этот руководитель какой-то был такой... Например, не, не, хочу, не, не хочу поплыть еще раз. Не и поэтому как-то у него нет, не было такого. И даже Маргарет Тетчер сразу усекла. Сразу усекла, что он себя представляет. И начала его там типа и делать. Ну да, ну конечно, прям та, такой хороший, с ним можно договориться, ну, сразу поняла. личные качества. Э, да, ну а Мы вы Это не ну, личные, мы это мы личные. Говорим, мы Политические качества. Политические качества – это не, не личные. Мы-то э, говорим э, э, о жизнеспособности э, самой перестал. системы, а не, не о личных качестве. Система стало менее жизнеспособной. Я имею в виду, система Советского Союза стала менее жизнеспособной. Все хуже и хуже наверное. все. А вы не можете выделить какой-то конкретный момент там или что-то ключ Ключевой, при, ключевой при, момент. Пошло, но ну, ключевой момент, не знаю. Ну, не знаю. Там уже масса моментов. Ну, Чернобыль взорвался. Ну, момент, момент. Ну, я знаю, какой-то момент. Прям не было таких прям моментов. Mm -hmm. Война yeah. не стали, вроде бы закончилась. Ну, не знаю, где-то моментов. Прям таких ярко, ярко выраженных моментах не было. Все шло. Там полно было, полно было чуваков, которые, которые были с Запада, с Америки, которые, мягко говоря, так это незаметно, чуть-чуть подталкивали все это дело именно к такому Мягко говоря, неприятному концу. Ну, то, есть, то есть не сама система была плохая, а ее, мягко говоря, Ей помогли. Ей помогли. Ей помогли не только где-то внешне. Ну и, ну и этот президент, который... Ну, тот, нет, Я уже повторяю. Ну, что касается... Он, граждан, он, он, было, было... он был не очень-то, мне кажется, очень адекватный. Что он касается... много обещал, он много хотел. Он много прям... А, не, почему? Вот у него, если так подумать, может быть, может быть он, он был довольно-таки сильно наивным. А наивность э, его возможно. Я не говорю, что я работал на запасе, платили ему, нет. Личные качества это, можно бесконечно уже, обсуждать, не, и ну, мало к чему приведу Нет, не, это уже паранойя, когда человек говорит, ой, Горбачева заплатили, там что-то прям... Ну, конечно, он наивный был, но наивность его предоставила вот такую хрень. Он подумал, что э, людей можно как-то вот так перевоспитать, уговорить их, как-то повести по другому пути. Ну, что из этого получается? Буинов нельзя повесить по другому, они будут сверху. Давайте я вам попробую дать еще один повод а, обсудить личные качества Горбачева. Вы считаете, он был настолько наивным, что не понимал? Не настолько наивно, мне настолько наивным А наивным, понимание он был не знание людей. Простите. Если вы, позволите, понимаю, я, если вы позволите, я попробую договорить. Вы считаете, что он был настолько наивным, что не понимал принятие э, такого закона, как э, кооперации, закона о кооперативах? Э, в переводе на русский язык это значит внутри социалистической системы включить... Вот не надо не переводить слово кооперация. Зачем мы... Вы думаете, я прям такой примитивный, не знаю, такую кооперацию? я не знаю, какие-то вещи интересные говорите, что как детям малому объяснить ну, вы Вы считаете, что именно это было ключевым моментом и поворотным таким моментом? Ну, не знаю, возможно, вы правы, но операция где-то в России, она произошла, она приняла такой оборот, там не операция возникла, а просто, блин, мне что-то мафиозное такое вот. Но это уже это уже впоследствии, да. это уже по факту. Я имел в виду. Беду... А -а -а я имел в виду сам механизм, когда внутри системы включается частная собственность на средства производства, то есть это антагонист вообще системы. Почему? Потому что я сам в этом участвовал, но не участвовал где-то в а участвовал в этих вот элементов со знаком минус. И смысл из России, что мне там... Все. Это не просто элементы со знаком минус. Это по сути, даже это даже не саботаж, это измена. Нет, ничего политического. Я имею в виду чисто криминальные вещи. А я имел в виду чисто экономические. Экономическая система, социалистическая, предполагает э, отсутствие личной собственности на, на средства производства. То есть от, предполагает отсутствие эксплуатации человека человеком. А Горбачев в 86-м как раз именно это и разрешает. Нет, нет, нет, Он как раз разрешает кооператив, а каждый кооператив имеет стремление поменьше платить другому и побольше. Если тенденция кооперативов была какая, если, если будет навар меньше 100%, они никогда не за. За, за, за, за любую эту функцию. Ну, и как, на ваш взгляд, это, это могло работать да. внутри социалистической системы? То есть и... Ведь это же, по сути, капитализм внутри социализма. Через капитализм? В некоторый момент, иногда, конечно, это нужно. Это, это было в это 1927 было <как> году, когда были кооперативы. А для чего они нужны были? Для чтобы поддержать экономику. Это? А в каком tidets. виде они были? Вы а имеете в виду НЭП времен? Да. Ну тогда это было под жестким контролем государства. Да, а чего? А здесь тоже под жестким контролем. Но я повторяю, что под вот, простите, вот... под каким же idea? жестким, когда вспомните те времена, мили... милиционеры банально не знали, что делать, когда а, у них есть они обирали эти кооперативы. Это, не это не другой не вопрос. Я имею в виду закон о спекуляции оставался, а кооперативы были разрешены. То есть не это не, не жесткий контроль. Это как раз не и осталось. есть э умышленные Было был такой лозунг с точки зрения города, э разрешено все, что не запрещено. Все. Так это, так это и есть измена. Ну как разрешено все, что не запрещено, если кооперативы как раз именно спекулировали? Никто, никто производством уже не занимался, а тупо перепродавал, купи-продай, что на, уголов, на уголовном кодексе означало спекуляцию. Ну, и сухий не срок. знаю, кооперативы тоже были разные, были именно так, были где-то другие кооперативы. А возьмите, были... а возьмите заводы заводы, которые начали работать сами на себя. В то время как это была огромная экономическая цепочка по производству какого-то там изделия, ну, как которое занималось и там, с... с десяток заводов. Были как можно работать завод сами на себя? Вот, где -то, где -то ну вот, вот, вот вопрос. Что? Ну, что, а чем такие вещи? Вы нормальные, нет? такие вещи, вы говорите. Работает завод сам на себя. Да. Вообще, я, да. А он заплату с ховоротками выдает, да? Точно так же, как на кооперативах. Он работает сам на он есть группа в заводе, которая выдает продукцию, продает, и, соответственно, эту продукцию идет на завод. Но любой завод так делает, любой завод, Но процент, налог, он платит государство. Вот и все. Ну правильно, прям как в капиталистической системе. Только эти заводы были социалистические. Это общенародная собственность. Не знаю, что там прям тут вы уже какой-то... такие дебри полезли что я. Ну какие же это дебри? Народная собственность и частная собственность. Вот две всего лишь разницы. Народной собственности никогда не было. А, да придумал. а чья же она была? Она а, была а, всегда государ государ государ государственная. А, а государство обогреть, это да. что, не народное? А государство чьи интересы представляют. Они чьи, они свои интересы представляют. Экономически. И где же их. И где же их счета В офшоре на Кипрени. В они сообщели? Банки Шета. Налог, налог кому платить? Народу, что ли? Государству. Да, конечно. Нет, ну, конечно. Ну, государство, он, налог он распределяет туда-сюда, э, туда вот можно, ну, туда вот, поменьше, а туда побольше. -по -по а вот, куда? Вот, туда-сюда. Ну, туда а, вот они не туда сам народ распределяет. А у меня вот вопрос. как чем государство нынешнее отличалось от государства, например, Совета, на ваш взгляд? Нынешнее государство более такое вот, особенно сейчас. Оно не то, что прям она менее, менее бюджетная, она больше, она больше пытается рационально употребнуть от тех же, же кооперативов, от тех же заводов, как человек сказал. Вот и все. Что государство нужно от завода? только налог. Все. Как он вы этот налог хочет, как он это его проблема. Даже, даже на людей не обращают внимания особо. Как он там, какие люди работают, по они работают, по 8 часов, по 12. Главное – это деньги. Так вот. Это, это просто вот такое вот лицемерие, ну да, у нас тут люди работают по 8 часов, прям, я не знаю, там сантименты такие. Да нифига, этого нет. В любом кооперативе, в любой где-то фигня в, в России имею в виду. И именно такая функция и проходит. Деньги, деньги. Деньги нужны на налог, деньги нужны на, на материалы, а все остальное, где-то, сколько где-то в Советском Союзе платили где-то рабочим, по-моему, 8 или 10 процентов от производства, да? Ну, где-то примерно такое сейчас и так. Вот интересное наша нашей а Почему интересно? Вот мой сын учился там, он... Ну, он там говорить, что твои. Почему? Он говорит, там вообще блин, почти со со со социализм. Почему? Он там где-то что-то узнавал. Там еще вот капиталисты живут, конечно. Но, вот если у капиталиста 10-12% прибыли, он считает, вау, отлично, нормально. Да а в 90-х годах какая система это была? Я повторяюсь все же. 100%! отдал Подал Купил штуку за, за 10 долларов. Продать за, ну, скажем, за 20 долларов или даже больше, нормально. А для вот то, взять, что, да. то, Но... продать ее за 12 долларов, да, это вот. а, жадность. Жадность, это, это я повторяю, вот жадность и лень, это ментальность русского народа. А это вот вы, вы, вы, вы это... сказали вот по проданию то, что там. Он... Такие вот условия, там, простите, да. а, а как оно вообще произошло? То есть, оно само собой эволюционным путем? Слушай, да, вот, вот извини, да, исторических да. факторов я не знаю по поводу Дании. Я говорю то, что вот жизнь моего щенка, он так, он чему. Там живут довольно жизнь довольно однообразная. То есть какая? Это если, если мы о том, всегда нет. Там в магазинах были, в магазинах вообще ничего там прям полкового нет. То есть как? Если есть гречка, то есть крупа, она двух-трех видов. Все. Мясо опять-таки двух-трех видов. Орехи двух-трех видов. Все очень-очень прям такое вот компактно. Представляете. А не то, скажем, что в европейских магазинах смотришь, на привалку а, – привал, как у нас -то, мясо да, обалдения, любого, и с косточками, и такими, и по всякому по-разному. И вот так там такое. Так они там по-тихому социализму строили? <свёзд> а может быть как Но. раз по образцу Советского Союза, то есть пока существовал Советский Союз, им Нет, объем. нет, ну я повторяю, там нет. Немножко я людей. не имею в виду по образцу, другие, я имею в виду там причину. Я людей. <свёзд> я имею в виду причину. Я не про ментальность и не про образец. А, я не то, я, что наличие социалистического государства. А я упираю на, на ментальность людей. Там, там люди живут, Простите. такие довольно... довольно-таки. Буквально... Простите, я вам отключил микрофон, потому что ну, вы действительно просто не даете сказать, извините. Я имею в виду наличие Советского Союза как фактор, как стимул для других стран, в том числе капиталистических, для того, чтобы как раз э, делать такого рода шаги именно в социальном плане. И вот, я вас спрашиваю, может быть, как раз вот в скандинавских странах именно это и было причиной такого тихого построения социализма? Нет, они не копировали Советский Союз. Боже упаси, я не про копирование? Не то, что не копировали, а просто не брали пример с него. У них своя особенность. А дело в том, что... У англсавцев есть своя особенность, они как-то славян не берут ничего что... ну, дело в том что если допустим советский союз вводит 8 часовой рабочий день то весь мир глядя на это смотрит и им приходится сделать, ну повторять то же самое чтобы их рабочие рабочие не устраивали в... не допускаете такого? если европа вводит советский союз это не значит что такой закон что не значит что это закон работает это, это, это, это, это бутафория, это, это, это не есть. Скажем, То есть это... в Советском Союзе 8 часов работали больше, не 8, что -то? Почему за Советский Союз? Я говорю, что, конечно, было и больше. Это в Европе, это сейчас э, фигурирует. часто люди, работают и по 9, и по 10 часов. И все. Я имею в виду на время существования Советского а Союза. А я имею в виду сейчас. Почему за Советский Союз? Время одинаково, люди одинаковые, а За, законы, законы могут быть э, однозначны, но э, люди все-таки, э, вообще вот ситуация, особенно капиталистическая, она говорит, вот ты сделай это, пока ты не сделаешь, ты на работу домой не уйдешь. А пока это, существовал Советский это, Союз, Союз это, это они так, уже не могли сказать, сделай это, это сделай это. Это не так это не так категорично значит, звучит, но ну, чисто так, если ты не сделаешь это, то мы еще посмотрим. Ну может, хорошо, будет, давайте подытожим. В общем, Советский Союз не мог повлиять на весь остальной мир, вот в плане как то конечно, мир, да? не мог. Конечно, не, не, мог. Не, не Ни нет, рабочий день, нет, ни, я, ни нет, все остальное. То есть это никак не влияло на остальной нет, мир, да? Нет, нет, нет. Ну, хорошо. Я думаю, по-моему, восьмичасовой этого, этого закона был принят не Советский Союз, а вероятно. В Советском Союзе был принят. Не Точнее, помню. в по-моему, где-то не, не, По где не вы понимали, Франция 8-часовой рабочий день приняла только в 1940 году. Когда в Советском Союзе это было уже. О, вот Не знаю, не знаю. Что тут прям. После войны только 8-часовой рабочий день. А вы что -то, что -то о, там тут-то не знаю. Я в истории, конечно, не очень, но где-то после войны. А, после вот войны, где-то в 1948 1950 году, где-то, может, я ошибаюсь, но, может, на 8 часов рабочий день. -то... Того, как... А вот О. такие условия там, в Скандинавии, Евро... Европе, не из-за менталитета все-таки появились. Например, та же самая Дания как и вся Скандинавия, весь 20 век бушевала в всяких рабочих протестах, забастовках и так далее, то есть ну, рабочие сами... Вся сами... Европа, да. господи, вся Европа бушевала. А, а, Европа, да, без сомнений, то есть это не снисходительство из какого-то условного пресловутого менталитета, это результат борьбы. Не знаю, ну, рабочие я знаю? всегда за свои права боролись. Господи. Конечно. Это имеет наглости просто. Человек живет, а, тупо живет хорошо, ему надо еще, чтобы жить еще лучше, блин. Это тупая наглость. То есть они не могли оглянуться это на туда. Советский это, Союз и сказать, что очень, очень, у них 8, 8 часов очень давно плохое, уже. А мы все это самое. Пойдем на забастовку. Куда очень там? плохое качество людей. Они имеют свойство нагреть. Мы тебе скажем, если вы задействуете свою жену, будете с ней относиться хорошо и вообще так э, модерн то она начнет тупо нагреть, при условии, что у нее интеллект на токе замерзание, при условии, что она такая простоватая женщина, она будет требовать от вас все больше и больше. Ну, да. Так... дайте, дайте женщине миллион, а она спасибо не скажет, она спросит. А По скажем, скажем, страну, скажем, Ливию, вот этот Каддахи, блин, дал стране все, там, бесплатное образование, я не знаю, ну, квартиры выдавали, ну, я каждую спать там. Тысячу динаров он фигурировал, выдавал. Нет, блин. Люди такой степени обнагрели, то решили, что Каддахи, диктаторы, отобрали у него этот золотой пистолет. А вы из других подробностей не знаете по Ливии? Не знаю. Это поверхностно. А что mm. вы? Казак вместе да. с другими странами, соседями, хотел ввести золотого Динар. Да, я что, это знаю, да. Что мне знаете? Эту понравилось изнять. И. все, мы солдат на лицо. То есть опять выживает сильнейший, да? Конечно. И вот. Что опять? Этот тезис я выживаю. Мне интересно, начале... вот, вот нашей в, этой виске, ситуации... да. в этой ситуации. В этой ситуации народ-то жил вроде как хорошо несмотря, несмотря нагляет, на то, что нагляет, там. Нагляет, нагляет, нагляет. а после... напряд, так... А после. А пошли к, раз, а к разбитому корыть. Так, так вопрос-то в, в народе все-таки или во внешней. Народе. Народ в еще народе. тупой, блин, он, он по буину, он еще не приспособен для. Он, он не имеет называться народом. Это болванки. А Через 100 тысяч лет, через 200, это, возможно, народ будет, люди будут. А сейчас это заготовки. А оно так. само будет получится как как-то просто? Ну как небесное? само? Само ничего не бывает никогда. Есть, есть, есть система мутации, есть система эволюции, есть система. а что нам сейчас делать вот здесь? Ждать. Ждать. Ждать. Ждать 200, 200 uh -huh. тысяч лет. <свист> <свист> Можем... <свист> можно, можно можно такой вопрос если, если появится какой-нибудь новый Советский Союз вы туда поедете жить? <свист> а зачем? нам, говорится попугаемый здесь хорошо <свист> не, а если так... мы не в какой то идти а я, да, я адаптировался хватает нафига он действительно это, это? <свист> и тем более Советский Союз да я не такой импульсивный человек, просто что-то прям появилось, шау туда. Не. Ну, то есть, вас не беспокоит, так сказать, участь человечества, да, так сказать, приблизить счастье человечества? Вы... Э не, не собираюсь. Не, не, хотите, собираюсь не, не хотите? Не посмотреть. собираюсь устраивать революции. Не собираюсь да нет, нет. Полностью. Нет, речь не о революции. Кто же вас зовет на баррикады? Боже упаси. Ну, не, я не я вы, имею в виду... Хотели, хотели, бы, хотели ли бы вы посмотреть э, на что-то, так сказать, новое еще при жизни, грубо говоря? А нового ничего не будет. А что смотреть? То есть даже желание... будет или не будет. Я спрашиваю, пос... хотели старое? бы, это, хотели это, ли вы бы это, посмотреть это. на это. Ну что, я предвижу то ситуацию. Ну на что, там я? Я, я не ванкую, конечно. А просто элемент такой ощущение ситуации, что будет через, через год, через два. Да ничего не будет. Да, какой-то... Это, это, это, это в лучшем случае. А в лучшем случае... Какой-то там собьют э, самолет американский. А американские, конечно, боятся они. Они из этого войну делать не будут, но какой-то конфликт получится. Неприятно. Возьмут какие-то украинцы грязные бомбы на, э, скажем, вот, на, на территории. Украина, и скажут, что это сделали Россия. Ну, они этим уже давно занимаются. Но ну, не в смысле грязной бомбы, а такими провокациями. Провокация, да. Вот Украина вообще провокации обалденно. И, и провокации, да, тупые у них. Это просто блин, просто вот эти западные страны. Я, я против Украины, я, я ничего не имею. Не ни, ни против, ни, нет. Я просто, я нейтральный человек. Вот, это очень, очень смешные провокации. Очень смешные. Они такие... В общем, белыми нитками шьита на черном материале. Вот да. Ну, что они, они не замечают это. А зачем замечать? В общем, вы не верите в человечество. Не верю, я. я. А И что в него верить -то? А какое-нибудь напутственное слово доброе для молодежи? Что вы можете посоветовать? Самое простое слово умничать не буду. Наверное, быть менее инфотильно и будет более, более рационально. Ну, грубо говоря, приспособляться. Если вы будете иметь логику, интеллект, не на точке замерзания, нормально. По крайней мере, хочешь 90. вы уже можете приспособиться к этому. Ну, а еще лучше а. учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин, да? Да, <свеч> с, с языка правильно. взяли, <клыш> я только хотела сказать. Что-что? Как вы относитесь к этому завету? Учиться, учиться, учиться, учиться еще раз учиться. Так человек только и делает, что учится всю жизнь. Одни учатся и забывают, второй раз на грабе наступают, опять какие-то грабы порошки, опять они учатся. Опять. Несколько раз иногда человеку приходится учиться, э, грабями по башке получать, чтобы, наверное, понять а, – Вот оно в чем дело Ну да. умные учатся на чужих ошибках, а дурак на своих. Не -е -е -е. Нет, нет, старик. О, неправильно. На чужих ошибках никто никогда не научится. Это, это вся фигня, потому что чужие ошибки, ты э, сегодня услышал эти ошибки, а завтра это забыл. Так что на своих ошибках, во-первых, они эмоциональны, а эмоции самого заключена в свою нервном системе человека – это такой вот фактор, который, mm -hmm. в общем-то, мы как-то на слабо, в общем, не, не слабо, а здорово запоминаем. – Ну, понятно, Там, как это, это как у собачек эмоции, Павлова, э, э, то есть э, если э, есть, э, как, э, есть какой-то триггер раздражительный, а тогда, будет тогда будет ты запоминаешь, а если собственным умом, то не запоминаешь. Не, ну, э, очень глубокий след в наши, нашем сознании, наши, наши эмоции, наши ошибки. Иногда об этих ошибках мы думаем, мы там какой я был дурак, нифига я все сделал. Ну, Честно, это а что? Ну, они где-то поступали эмоционально. Ну, эмоционально? Развитие ребенка, это понятно. Ребенок обязан попробовать сам. Это понятно. Но когда человек уже сформировался и имеет, грубо говоря, мозги, зачем ему это делать? Ой, зачем? ну что имеет мозги, сколько Чтобы... им Мозги сколько люди делают ошибок, имеющие мозги, но ну, я не знаю, давай что. Ну, в общем, наступать на грабли лучше несколько раз, чтобы запомнить. И человек, имеющий мозги, да он ошибается столько раз, что потом сам себя ругает за свои ошибки. Тон, то э -э -э, девушка потерял, то тон, просто на зону сел, то тон, я не знаю, чем там, я не знаю, ноги себе обрезал, там, я не знаю, но все что угодно, ребята, массовый вариант. Потом сам себя ругают, вот думают, какой я петурый, и нафига я это сейчас сделал. Вот есть такой вот элемент, когда человек живет, живет в этом мире, а потом опять а, ложится спать, и все эти воспоминания на на наплывают на это человека, и, и человек лежит, прям, думает, ой, болеть. Какой был дурак, нафига я это сделал? Я вот вчера-позавчера нужно сделать немножко по-другому. А почему? Довольно, довольно хороший фактор. На тот момент Человек, он совершенствуется, он, он, а сейчас думает, ой, блин, это виноват окружающие, скажем, Вчера он упал на лужу, блин, который замерз, и он виноват, а виноват дворник. Потому что дворник, блин, этот придурок, что-то с воду не упал, что-то песочки не посыпал. Он себя никогда не винит, не винит себя. Он костенеет, он думает о том, что он прав везде. Мир, этот мир не прав, который вот окружает его. Как ну, лудоман, что? который верит в то, что он выиграет. Ну, нет. Это человек, который, наверное, уверен в том, что всегда прав. И никогда не думает о том, что он не может... А он, он такой самоуверенный. Вот, обычно такие люди идут У них э, не то, что там такой вид, а немножко такой прям... Немножко. Сразу по внешнему виду сразу можно увидеть. Особенно женщины такие. такие Прямо гнито у нос. Он сверху идет прям вот так как она смотрит на, на мир, прям щелка такая между глазами, и у нее где-то <смех> дорога ощущается. Где-то по сорок пять градусов. <смех> так <смех> смешно. Не будем. А к самому себе применить вот этот критический момент, то, что люди верят, в, и осуждают окружающих, только не себя. А вы этому не подвержены? Конечно, я, я всегда, прежде чем, да, где-то как-то... Нет, конечно, это не самомнение само, само такое. Это элемент такого, типа, человек такой прям, не знаю, сомневающий во всем этом мире эти более сомневающий себя. Нет, это нужно. Потому что критика в самом себе – это необходимый фактор для развития. Меня да. просто очень сильно смущает Ваша позиция по поводу людей. То есть, Вы не верите в людей? Так, Конечно, ну, я очень верю. Грустно просто жалко. Гручь, гручь. Не знаю. <гручь> грустно, но. такой вот По-моему, мне В общем, у не верть, понятно. По-моему, надо и все. Что делаешь? Люди ну, разные. Тяжело жить, если не верить в людей. Не считаете? А, я думаю, что я привык как-то а верить и не верить. Я, не то, что у меня, у меня паранойи нет, я не такой прям осторожный человек, я, типа там смотрю на мир, и если мне что-то человек подошел я сразу критической точки зрения, смотрю, а что он меня хочет? Нет. Че? Первая мысль, это просто э, общение, как в этом элементах. А потом вторая мысль, это как, а чего он? Это а, происходит автоматически, понимаете, в чем я? Поем понимание. Я не могу это все Это я даже не думаю. Это просто вот рефлекторно. То есть, ваша камера говорит о том, что вы в вы людей все-таки верите, а риторика говорит об обратном. Вот как у вас это умещается? Еще сразу прям категорично об этом что я не верю никому. Я верю, но только в определенной степени. По определенному э, где-то общению. По определенному где-то признакам. Это автоматически получается. Я уже подошел к камере человека, что там нам. Я там что-то от меня хочет, хочет сигарету. Я не курю, а он настаивает, что-то там. Я говорю, ну я не курю, но что-то хочет. Ну как, что, чего, от чего? Сразу как-то подавить. Я зачем отнимание? Да его ничего, че нормально. Даже с ним говорили, какую прям тему такую отвлеченную, и он, он он гонит все это в свою сторону. Ну, где-то там живешь, что там, чего... Различно, чего это нужно. где живешь? Ну, тут типа такой, что понеслась. У меня был такой случай довольно интересный. Ну, не знаю, он такой довольно-таки занудливый. Если хотите, я вам расскажу по поводу. Я вот так и не понял. Так, быстренько, быстренько. Без, без, без погоды, без травы какая была зеленая И вообще какая атмосферность была. Дед, пусть я выхожу из магазина. Это было на свитку два года обратно. А -а -а, выхожу из магазина, и стоит парень с девушкой. Ну, смотрю, парень отошел, отошел, отошел, отошел. А девушка подходит ко мне, а говорит, а я вас знаю. Я говорю, да. Вот прям подходит, прям лежит чуть ли не, я не знаю, за руку меня берет, ой, говорит, а что у вас там? вот тут мартинь у меня. А чего а к... тут? сейчас будет. Ой, ой, как интересно. Я чего? идет, идет. смотрю, так боковым зрением, так вот назад. Смотрю, этот парень где-то идет в 15 метрах от нас. Ну, думаю, а о чё ну, тут будет Какая, думаю, хрень. Иду рядом. идет соседка по моей квартире. И так смотрит на меня. думаю, ну, блин, старик, подцепил молодого. Нет, конечно, я, это, это ее мышцы, возможно, у нас вот я что делаю, это я... Мой дом с этой стороны, моя, не то моя, а мой подъезд, а я захожу с другой стороны, думаю, ну, я, нахрен надо отцепляться от неё. идет дальше, и я, смотрю, парень все таки тащится сзади где-то, уже отдаляется металл за двадцать. Вот это хренепольно, в случае, я вот увидел из подъезда, из второго, выходят женщину, вы поднимите, поднимите, поднимите, а там у нас подъезда на, на замках. Цифровой mm -hmm. замок. Индиктовать. Я думал, фауню, она облом. И сидит. И сидит, сидит на скамейке. А Я на второй этаж залез, смотрю, что же будет. Смотрю, блин, этот парень появляется из-за из угла. И что-то они там жестами обменялись. Я так еще постоял минут 10, на они смотрят. И вышел оттуда. Пошел те же подъезд. Ну что им нужно было? Ну что? Я не знаю. Кребануть меня? Напьед. Не знаю, что не хочу. Ну, может а быть, пр... девушка хотела у вас э, к вам в карман залезть, может быть? Ну, как-то таких вот прям тенденций не было, хотела в карман. Да у меня карман-то как-то... У меня, наверное, идет сумочка. <кхе> Или Такая спровоцировать вот... на приставание а -а -а и поставить перед фактом, что сейчас не, ну, полицию да, масса, не, ну, я не хочу просто это просто такой прям чуть ли не какой-то прям детектив из этого делать. Просто говорю о том, что вот такие вот вещи, да, получается. До сих пор я просто не знаю, что я хочу. историю которых невозможно получать. А -а -а. ну, не, не будем гадать, такие вот вещи случилось. И еще раз по поводу вашего доверия, если можно вы не боитесь что ваше изображение может кто-то воспользоваться выложить на youtube с какими-либо комментариями ну и так далее опускаю ну, а чего мне как-то о а что мне ну, давайте рассуждать ну? а что мне даст это со ну, ну кажется, например под... э... например э... если да. там как-то там по-хитрому обставить наш да. с вами диалог, то Я, мы я, буду, этого... ругать, я буду ругать правительства, меня придут арестуют, да? Нет, типа нет, того, нет, нет, я не об этом. Понимаешь? Я как а раз зачем? о принципе выживает сильнейший, хитрейший и так далее. Да. То есть обставить наш с вами диалог да, по-хитрому так, чтобы заработать на этом там миллионы просмотров и заработать на этом денег. Ну и что? я пускай заработает. То есть вы еще и альтруист. Ну а что у меня это. Сказал, зарабатывает на мне, зачем я? Я не против. И при этом не левых взглядов? Я не завидую, у меня денег хватает. Как, вот об этом надо мозгу. Как Деньги вы могли... <связь> mm. Еще? Какой вопрос совсем уж прямой. А, каких взглядов вы придерживаетесь? Я имею в виду левых, например. <связь> Я нейтральный человек. Вот как-то я не знаю, какой-то такой человек, который в общем как-то э, лишён, лишён какие-то вот э, чувств и положительных и отрицательных. По поводу людей можно выяснить. Они, кажется, они все почти ну души негодяи, такие в общем как-то бабуины, бабуины. <решили> Только с разным ну, менталитетом, но все равно бабуины. Да, бабуины. Ну. ну, а что, а что ещё? взгляды взяты одни, а взяты один, может быть, быть нисходительным, через два фактора исключительности сходить и быть нисходительным, и все. Ну, как можно быть снисходительным, например, к... Э, запросто, запусти. Ну, допустим, запросто. вот как раз к тому, о чем вы говорили, допустим пропаганде, которая сейчас на Украине? Вот то, что вы говорили, там, ну, там, тупые, ну, ну совсем. Ну, просто нужно, я приставку это сделать, приставку снисходительную, сходить, мы все. А, то есть, в зависимости от ситуации, мы же приставочку, ну, раз, и, мы. Все и все равно снисходительно, да? А как же по-другому? А провокационный тогда вопрос. А как вы относитесь к бомбежке Хиросимы и Нагасаки? Надо ли вообще это было? Тоже снисходительно? Ну, э нет, это было не надо. Это была это политическая часть, это было, чтобы Америке показать свое превосходство, чтобы напугать весь мир, то, что она обладает ядерным оружием, напугать, когда она идет Советский Союз. Ну, это да, это да, понятно. Это элемент, элемент показухи силы. По ну, сути, что? по сути, это начало холодной войны, грубо говоря. Ну, но, так покажу, хоть, а, так, это опять снисходительно на ваш взгляд, нужно относиться. Или? Ну, а как, а как? Если, если мы выясним, что люди бабуины захват территории, захват ресурсов, их их где-то главное, главное как-то не то, что прям инициатива, но главное как-то, я не знаю, прям. В Вопрос в лоб. Вы не инопланетянин? Если вы так снисходительны к человечеству. Нет, ну а ч я сразу видно? Я думал, что это незаметно будет. Все-таки мы вас раскололи. Вы инопланетянин. Есть такая планета. Альфа-центра разъездил, Земля. Там вот. Проксима есть, проксимы. У проксимы фигурируют две звезды. Это двойная звезда. Есть э, красный кардик. Вот, э, а там планета есть. Но эта mm -hmm. планета всегда повернута в одну сторону. То есть, как, как Луна. Mm -hmm. Она синхронна. Но на этой планете есть, конечно, атмосфера. Пациент содержания кислорода – 18%. А, простите, как там ну. может быть в атмосфере, если она одной стороной постоянно... Вот, слушайте, у меня ветер, ветер обалденный, 20 метров в секунду. Чертый ветер такой. И вот полоса, полоса в одну сторону, жаркая. Температура, температура где-то на одной стороне 75 градусов. На второй стороне 65, просто кислота еще не замерзает. И вот в этом диапазоне 200, 500 500 километров а, езжу. То есть вы оттуда. <связь> Спасибо за разговор. Пока. Типа, типа у вас значит меня все детство стало. Нет, да вы же сами хотите, Я а то, можно выбить. Да нет, да я не оттуда. Я нет, как-то... Да нет, если вы хотите поговорить, пожалуйста. Нет, нет, нет я молчу. Если вы хотите, я могу я, пригласить кого-нибудь еще. Я не любит быть навязчивым. А, вот когда очень, радуга очень долго тянется на небе, на нее перестают реагировать и смотреть. Это человеческий фактор. А человек очень долго сидит, конференции, Он тоже, mm -hmm. я немножко имя. Надоедание в имеет. Все. Это психологический фактор. Согласен. Mm -mm. Так, ладно, пойду я, наверное, дальше. Я, нормально, даел, немножко. Заходите. Mm -hmm. Не, ну было интересно, спасибо.